14 стих. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валама, которое научил Валака вести в соблазненство Израилевых, чтобы они ели и делал жертвенные. Я буду пропускать, потому что информации много. Держащиеся это те, которые владеют каким-то Познанием. И познанием они, или учением доктрины, учением Валама. Из Старого Завета, посмотрите, что Христос ничего нового не создает в Откровении. Почему я говорю, что Откровение доступно и понятно людям? Потому что многие примеры берутся из Старого Завета. Валам символизирует пророков которые были в Старом Завете. Во втором послании Петра мы читаем: оставил прямой путь, они заблудились, идя по следам Валама сына Васора, который возлюбил мзду, награду, плату, плату неправедную. Знаете, дьявол тоже предложил человеку в создании мира, что я тебе оплачу чем-то больше, чем тебе обещает Бог, что была ложь. Что он им обещал? «Вы будете подобны Богу, знающие добро и зло». И он их, что он сделал? Он их ввел в заблуждение, сказал, что, послушав меня, зачем вам идти тяжелым тернистым путем через Голгофу, через жертву Христа, я вас могу научить через задний двор. Очень быстро. И он преуспел в этом. Так и в Алаам. Послание Юды в 11 стихе «Горе им, потому что они идут путем кайновым, предаются обольщению мзды, опять, предаются награде, платье, как валам, и в упорстве погибает, как корей». Есть и люди, которые сегодня вникают, ну, проникают во внутрь церкви, которые всячески пытается что сделать? Затмить Иисуса Христа. Вести в заблуждение. И здесь он говорит, что они сделали. Что он сделал? Он научил, да, то есть, сынов Израиля чтобы они ель, ели идоложертвенное. В Откровении Христос не говорит о еде, как о буквальной еде. Он говорит о том, что мозг человека, наше сознание, наш разум, который осуждается Словом Божьим, он также питается чем? Всяким знанием, познанием, наукой. И есть информация, наука, которая идет в рознь со Словом Божьим. Вы знаете, что все в основном атеисты, которые сегодня ярые атеисты в мире стали, это дети верующих родителей. Вы знали это? Большинство из них это дети, которые стали дети верующих родителей. Впали в обольщение, впали вот это с Напитали разум свой нечистой пищей. Без четырех минут... И также мы видим, что Валам научил Валаака и сынов Израиля вел видала жертвенно и любодействовать или блудодействовать. Или по-другому говоря, продавать самих себя, продавать свой внутренний храм для поклонения не Христу, не Его Слову, а идоложертвенному, где знания начинает преобладать или прикрывать Иисуса Христа. «Пища не для чрева, и чрева не для пищи, и Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Тело, которое мы имеем с вами сегодня, дано нам для того, чтобы в нем жил Дух Святой. Но когда мы вникаем в разную науку, политику, новости, которые ведут осквернение нашего внутреннего храма, Христос говорит, «А за это вы будете и страдать, и болеть». Потому что вы не наполняетесь живым словом, моим словом, который разделяет и судит по мышлению намерения сердечные.